хер она... видишь что она его сейчас пор... либо поработит либо наденется эту корону себе так она же так возле себя и думала ну все сейчас оденет да? не ожидая что она это сделает и не ожидая что если бы даже она разрушила то вот какая-то такая хрень произошла бы so ...вот как народ наверно прется по керриган я так угораю But по Сильване этот мир... Вау. Надевай, надевай. Только бровки помнутся. А, даже так. У них, кстати, целое здание занимается Сиджишками. Поэтому каждый раз это настолько круто. Я, кстати, не понимаю, почему они до сих пор, ну, типа, не.. Э, сделать именно Сиджи фильм по Варкрафту. <coughs> То есть, как бы, мне, в принципе, я обычно понравился. Но я имею в виду тебя вот, вот такой. Там уже, конечно, можно из всех Варкрафтов собрать неплохое кинцо. Но, блин, это же просто обоссаться. Включая макси в 3D со всеми делами. Да, Shadowlands, точно, точно. Я, я помню, что там то он был как раз таки этот ледяной. Красиво, красиво. So так много силы. Эта сила будет твоей тюрьмой. Этот мир. Тюрьма Да вы серьезно Но ну, она сейчас поборет там Артаса Это получается Господи боже, я не ожидал Что она наденет шлем Да такого просто не могло быть Пиздец Это, это мой ночной кошмар Нахер не увижу Артаса нет? Когда что ты делаешь блядь? Ребята Она уничтожает Ты бог уж! Шлюха, какая же ты мразь Ах, ОХУЕТЬ, что ты сделала? Она убила Артаса, пацаны! Она его убила. Что произошло? Что ты натворила, блядь? Я освобожу I... нас всех. Как такое возможно? Это многохотовочка Артаса, или что? Ебать, Шадоу Лэнс! Господи! Охереть! Is a да ладно. Да ладно. Да ладно. О а. -а. Shadowlands. Не достоин этой Неужели на день корону это, чтобы плетью? Типа, а, ну да, типа... типа т, тела наши, это, наши клетки, типа, надо освободить наши души. Типа, такого, что ли? О, ну неужели оденет? Через карпюшо. Ты чё? Ты чё творишь? А, мы чё, под колпаком? перевернутая похоже. Нам всем свободу вот Warcraft Shadowlands. У меня в голове только сейчас одна мысль. Какого хрена сейчас произошло в конце? По каким Махарова сломал корону? И что? Что это за трещина в ней возникла? Это типа и темные земли, что ли, такие? Здесь я думал, то, что она вот так взяла корону, она оденет весь она голову. Я уже думал, да не может такого быть. Сильвана будет новым королем мечом, и дополнение все завяжется на ней. У меня все мысли в голове перемыкнулись. я просто в шоке был. А тут оказывается другое. Теперь у меня вопрос, как Банша смогла сломать корону короля Лича, в чьей, в, в, в чьей короне была заточена сила Нерзула, через которого, через корону, он, собственно, разговаривал с тем, на ком была одета эта корона. Правильно? Правильно. Что за хуйня? Как она ее сломала? Тут же измерение ломается напополам, пространство, временной континиум. Как это еще объяснить? Я хуй его знает. Все переворачивается вверх, открывается новый мир. Корона сломана, Болл в шоке. Что будет дальше с Болваром? Что будет дальше с Плетью? Миллион, миллион вопрос. Что это за башня, которая вверх ногами висит? А я! Подарю нам всем свободу. Каким нахуй образом ты подарил всем свободу? Мое мнение таково. Она пришла, уничтожила ко корону Нерзула, блядь. Она уничтожила короля Лича, можно так сказать. А что будет с плетью? Вы помните фразу, когда ä, говорилось то, что без короля Лича Плеть выйдет из-под контроля. Корона нет. Короля леча нет. Открылось новое измерение. Вопрос, что будет с плетью? Что будет вообще с Нордсколом? Что будет с миром дальше? Не достоин этой великой силы. Она Ты Твоей тюрьмой. Весь мир. Наша да. тюрьма. Неужели она так и будет, в смысле? Если не станет плечом, это просто что-то вообще. будет. Делайте ваши талочки. Она еломает Fuck Йосеф, небо треснуло. О, oh, фук. Вахере, вахере, друг мой. А Чего это за чудище? Подарю нам всем свободу! В общем, чего хочу сказать. Пеневайс в шоке. Мини-Пеневайс, смотри на него снова. Это он, он веселый и озорной шутник. Мотива. Ну, так и быть, иди вон. Что бля произошло? Вообще, ролик неплохой, кстати, ролик неплохой, но я не могу оценить логику происходящего, потому что я вообще не в курсе о сюжете Вова. Мне абсолютно неинтересно, я не понимаю, почему эта Сильванас теперь какая-то вообще всемогущая, какое-то, блядь, божество по Сирии или что это с ней такое. А в короне, я так понял, там до сих пор этот Нерзул сидел или что? Она его убила только что, ну, типа, когда разорвала эту корону. Короче, я не знаю, мне все равно, если честно. Ну, неплохой трейлер, на самом деле. Бо... Ну все, ему Мугабелла. Она стоит королевой. Ой, сильная независимая женщина, ой Близзарды, ой Королева личей Этот мир тюрьма Сильно Дед все знал да да, да, да, да, Она ее сломает! Она ее сломает! Ебать! Я думал, она ее оденет. Всему. <толкнул> Сейчас древние боги приедут. Вау! Параллельная вселенная! У -у -у. Никогда такого не было, и вот опять. Шадоулендс. Лучший-то какой-то. Твоя тюрьма. Весь мир наша тюрьма. Откуда я нее такая сила? What the fuck? Что это за херь? Земли теней Типа это тень? В каком-то теневом мире будет? Да. Носить столько силы Эта сила будет твоей тюрьмой. Этот мир тюрьма. Да нет, нет! Нет! Да вы курите, серьезно? А... Она ломает шлем? Опа! Я понял, что она сделала Короче, ходили слухи, что вершина цитадели ледяной короны Это пролом между мирами Типа она мир разломала Я нас всех освобожу, говорит. Подожди, это типа параллельные измерения. Так они реально. Померли really оденет. О, мой. Oh Она ее сломает. Офигеть. Я не разбираюсь в Варкрафте, но это круто. Shadowlands. сразу такое чувство, что она сама оденет корону. Не достоин этой великой силы. Она шлем шикарный. станет твоей тюрьмой. А, то есть и Болвар думал, что она оденет. Наша тюрьма. Да, они так еще сделали, типа, вот, перевернула корону так, как будто одевает ее. Вот тоже замах такой, но... Да, о, да-да-да, конечно. Такой могучий артефакт, какая-то дура пришла и разорвала. Ты пошел в этот катаклизм, и открылась э, некий портал огромный. потусторонний вот этот мир, Саду Лэнс. А я подарю нам всем свободу! А, типа, мир-тюрьма, а она хочет, типа, испарить нас от мира, от тюрьмы, да? Ну, ролик, честно, ну... Блин, какая-то лажа, честно говорю. Богохульство! Богохульство? Эта твоей Этот мир О нет. Нет, Фемли... Нет. Серьезно? Да ладно! Нет! Да ладно! Да что за нафиг? And I will set us all free. Это отражение? Да ладно? Да, да ладно? Это на... Это все реал был, это не фейк, это не фейк. Серьезно? Недостоин этой великой силы. Она станет твоей тюрьмой. Я думал, как обычно скажут по Весь мир наша тюрьма. на капюшон наденешь. Или что а, она ломает. А, ну я понял. Чтобы типа плеть. <связывая> Чтобы типа у плети не было э, короля Лича. <связывая> дарю нам всем свободу Блядь, я вообще ничего не понял. Это меня это раздражает, почему я ничего не понял? Ну, есть какие-то догадки, зачем она это сделала, типа, ну, когда король Лич умирал, ну, типа, его отец говорил, ну, как дух, что всегда должен был быть король Лич, чтобы, ну, плеть не распояслась, ну, грубо говоря, да. И тут она, типа, ее ломает. При этом она хочет, чтобы плеть... Была на ее стороне. Она... Блядь, что она имеет в виду, сука. Короче, это надо будет разбираться опять. Я что-то вообще... Это один из первых роликов, когда я, типа, вообще практически ничего не понял. Почему и как? Как она его соло замочила? Что-то, блядь, бред. Верните Артаса! При Артусе такой хуйни не было. Болвард, ты что? Как ты ей отдался так, Изи? С молотком оно принесет тебе... О, господи... Понабирают в королеве Чип! Поэтому. Ой. По объявлениям понабирают. Ну ладно. <Front> This world is a prison. Бля. Ну не, ну не. Ну не да, ну б, ну нет! Столько не Да, но я ломаю! Быть, король, а если его нет, то что тогда? And I will set us all mm -hmm. Теперь я сделаю всех свободными! <laughs> Она просто сказала, теперь мы будем все проблемы. Shadowlands, блин! блин. Это сила станет твоей тюрьмой. Is a prison. Весь этот мир – это тюрьма. Почему ты умный? Она оденет ее? Я думал, он для кого-то. Хрена себе, Сильвана, король лис. На капюшон не одевал. А Нерзлу куда денется? Я что-то не пойму. Станет твоей тюрьмой. Весь мир. Наша тюрьма. Нарзулу больше нет? Ну как, он уже не умер? Это же дух. Нет его? Это красиво, это очень эпичный ролик. Вообще пиздец, смотри. А я подарю нам всем свободу. Бля, красиво отражение. Посмотри, блядь. Просто другая фаза. Просто, блядь, идет как зеркала. Фильм смотрели, бля, жестко. Ну, типа. Эм, по идее, это же мир мертвых. Там все, кого когда-либо убивали, там они есть. То есть всякие там барксигары, блядь. Эти, Артасы, и же там или нет? Ну, короче, там все, как вся залупа там, кого, кого убивали когда-либо, они же там могут быть, да, там все. Там кого хуй, Утер, Хуютер, этот, Тирион, блядь, Залупон, там все там. Там можно еще раз потом их убить, потом Гульдан вернется, в параллельном серии, на обратно нас отправят нахуй всех еще разочек пройти эту игру. И все. А потом еще, через 12 лет еще заново дополнение выйдет, мы опять поиграем в него. Нормально, все. Недостоин этой великой она станет твоей тюрьмой Ведь мир — наша тюрьма Даже так? Даже так? Ну ничего себе, блин Поигралось. Вот дай кому-то игрушку свою. Поиграться сломают же, блин, на ровном месте. А я подарю нам всем свободу от жизни. Ну и по счету это, блин, дополнение к собственному World of Warcraft.